Смотри, еще только сосись! Своих друзей, пригласи в институт современного искусства. Ну нахер, отец, ну ты видел? Видел? Своих друзей, М -м -м. пригласи в институт современного искусства. Сосунство Сосунство Сосунство Выстоту Современно Искусство Нан, я промолчу Дрещищно, что ли Опа, опа Простреленная я засу. Вонючий случай. Так, подождите своими случаями, вонючими. Хердын, пердын, шерда. Дрищешься, что ли? Дрищешься, что ли? Дрещится, не дрещится, не уноси мне мозг. Дрещишься, что ли? Хватит уже дыхать отсюда и дыхать стать. Хватит Дрищишься, что ли? Так, все. Совсем придурочный. <свист> Дрищишься, что ли? <свист> <свист> <свист> вот знаешь, Свет, вот, вот, вот я готова сейчас эту землю провалиться.